Банди Гурупада Дондам Бхакта Бинда Саманнитам Чайтанна Прабхум Банди Нитаха Саходитам Сри Нанда Нанданна Банди Радхика Чару पਤਤਾਨ पाਾਬੇ भਵਸणਵनਨਮੁਕ करਤ ਵਾਚਾਲ पाਗਲ ਹਤயਤਕ पाਾਤਮਹ बਦੇ ਪਰਮਾ ਨਦਮदਬਦਾ ਵ ਤਸਦੇਬै पਆਵ केੇਵਸ ਸਨक्ਤ पੇ ਦੇवੀ Нараяна Намаскитто Нарунча Иванаруттама Девинга тато Тинга Васам Татоджа Не Кришна Катопа Деша Гаури Шадану Ракта дхийам сада парибхавакнам авиштудухм теетхас падам сева виренчанотам саранья битати хм бно топал лубхавади пуотам банде махапурусате Пурна нурагро сасагро сарамурти сарадикам и кипам крош. Шри Кришна чайтанна правнитаананда сиаддитакада даросива винда. Кришна Хари-Кришна, Хари-Кришна, Кришна, Кришна, кришна хари САНКИРТАНОЙ КАПИТАРО КАМАЛАЙО ТАКШО ВИШАМ БАРО ДИЖА БАРО ЖУГДАРМА ПАЛО БАНДЕЙ ЯГАТ ПРИЯ КАРО КАРУНА БАТАРО ХАРЕ КИШНА ХАРЕ Кришна ХАРЕ ХАРЕ ХАРЕ ХАРЕ ХАРЕ РАМА ХАРЕ РАМА Рама, Рама, Махари, Махари, Нама Бандито Синитам Ганга Таранга Рамания Чата Калапам Гоури Нирантара Вигуши Тобам Бхагам Нара Юно Ваги я сястейде санбиде, Тамнишингамахе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Сутас Апангсам Сучирасрам Ассо, Нанжо Сасури Вритарто, Таттат Гунану Саванам Мукандо, Падар Виндх, Хидове Си Йешам. Горья Гоштипати Сисила Бхакти Сиддханто, Сарасвати Густавми Тракар Пахупат, told, <restricted> You can get guru according to your previous Sukriti. Горди Гоши Паттиши Шиллабхакти Сиддаматасарасвати Косамитаку Прабхупат сказал, что мы можем обрести нашего Гуру в соответствии с нашим предыдущим Сукрити, с нашими былыми заслугами, духовными силами. Мы не можем получить Гуру. Только в соответствии с нашим Сукрити кто-то может получить Карми Гуру. Кто-то Гьяни Гуру Кто-то Аштанго Йоги Гуру или еще кого-то И таким образом в соответствии с нашей удачей мы получаем <со> от того или иного Гуру Шилапа Папа говорит, что кто-то молится, беспокоится о том, что не может получить садгуру, что же делать и Шилл говорит, этого. что ничего делать никто все за это не отвечает. Все дживатмы в процессе того, как скитаются по этим бесчисленным брамандам. Так или иначе они встречаются с Садгу по своей великой удаче. И, и после этого они могут осознать, что Харибхаджан — это единственная цель. Шила Прабхупад говорит, каждый не может действовать как гуру. Очень редко, кто может быть гуру. Это невозможно. Шичи Тани Махапрабху, когда он отправился в Южную Индию, чтобы спасти всех душ, обусловленных. Time, и в то время Он дал наставление Басуде Випре. Это мое наставление и тебе что ты должен стать Гуру? Пытаться спасти всех обусловленных душ. Брихат Бхагаватамрите. Вчера я говорил. Народа Шанкар Бхагаван, они все пытались спасти обусловленных душ. Шанкар Бхагаван пытался и пытается. Но Шанкар обманывает только Шанкар обманщиков, он никогда не обманывает искренних. Таким образом мы знаем, что наставление Махапрабху в том, чтобы стать вот, и ему, к этому предному, чтобы он стал гуру и спас, а, спасал обусловленных душ. Но Сахаджи говорят, что наставление Махапрабху в том, что стать гуру и, и раздавать мантру всем подряд. Вот Сахаджи забывают, кому конкретно, при каких обстоятельствах Махапрабху сказал это. Но Махапрабху не, не имел это в виду относительно других. Махапрабху сначала он хотел дать нам наставление, чтобы мы совершали Харибаджан все 24 часа в сутки. Шава Прабхупад говорит, что не каждый может быть гуру. Просто если человек запомнил какие-то стихи, шастры на этом основании может стать гуру, это неправильно. Шабди паре-ча-нишнатам. Шабду-брахма и пара-брахма. Благодаря Бхагавану. И Шабда-брахма и пара-брахма. И об этом я буду it's говорить it's завтра из Виданта сутры Эти стихи. Шабда-брахма – это Бхагаван. Это об этом более подробно. Завтра буду говорить, кто такие Шабда Брама и и, и и кто, и кто, и те, кто всегда заняты служением Верховному Господу. Все 24 часа в сутки, кто занят служением Бхагавану, мы должны принять прибежище такого Гуру, а не у кого попала. Смотрите То есть мы должны смотреть на качество ГОВА, а не на их популярность Самоосознавшаяся Душа Силы Павхопад говорит Мы должны принять прибавившего себя Души, которая 24 часа в сутки занята в харибаджине всегда Кто говорит о себе как о Гуру, как о Вашнаве То есть, кто выставляет себя как Гуру, как Вашнав Это признак того, что человек не является ни тем, ни другим Такая самореклама говорит о том, что человек просто обманывает людей Мой под Падма, Силопор Хопат, говорит но под Группа никогда не говорил о себе как о Он говорил, что я бесполезен, я никто. Я могу вспомнить, я говорил пару месяцев назад один бессердечный человек. Какой-то Гасай, Лю люди называют, называют Гасай, хотя сейчас все, кому не лень, используют этот титул. И вот однажды один Сахаджия мог немножко объяснять себя как-то. И вот он пришел в Горкишевудсбаудзи Махараджу и говорит, что я брахман, что я, он Гусай, что нет. Что он помыл свои ноги в воду и вот беспокоился, что кто воду никто не пьет и вот при, предложил у горки Шодасбауза Джимахраджу, чтобы эта вода не пропадала, чтобы он ее выдал. И, и горки Шодасбауза Джимахрадж он дает нам пример. А то есть он показывает своим примером, кто, кем, кто на самом деле, кто такие чистые гуру какие их качества сейчас очень редко можно увидеть, встретить с Это великая удача, если вы встречали садгуру на своем пути, на самом деле. Бхагаван говорит, когда кто-то Поскольку в Шнаве, может быть множество качеств, в можно найти множество качеств. Но мы должны иметь терпение, мы должны смотреть на главное качество. Это Шаранагати. Шаранагати это качество, это главное качество. Шаранагати, если его нет все другие качества, они материальны. То есть, so so, если у человека есть какие-то другие качества, но главного в нет, то... <кười> <кười> то без этого главного качества мы не можем сказать о человеке, что он вайшнав. И когда кто-то оставляет все все материальные действия, материальные привязанности, все, весь вхилаш, только этими словами, только вот в этом слове Анибхилаш. А Если я буду объяснять его, это займется долгое время. Мы не понимаем. То Анибхилаш сможет прийти в нашу жизнь в форме честности. Анибхилаш сможет прийти в нашу жизнь в форме чистоты. Очень тонкое суждение здесь. Мы не можем понять, как это. А может прийти в форме знания Шаста или других Finally, вроде бы хороших вещей. Это станет And причиной того, body, что мы потеряем наш body, Баджан и оставляем наше тело в последний момент жизни. Body, no Если нет Кришна спрития, пометования о Кришне, можно посмотреть на чистого овощного, like как с Чила Прохопат Бхакчуна Такуру. Внешне, если они проявляют лилу болезни, но все же внутри, они, они помнят о Верховном Господе и о его лилах, их памятование, связь с Господом никогда не нарушается и таким образом. Анипхилаш может прийти в нашу жизнь в различных формах и это может стать причиной нашего падения. В форме Гуру Сева может прийти кто-то служит Гуру с каким-то красным мотивом и вот такой любой Анибхилаш. Например, сегодня у нас один аннабилаш, никаких других нет. Но мы не знаем, мы очень глупы. И то, что это аннабилаш, может разделиться на различные, разделиться на различные виды и принять форму больше. В большем разнообразии. Например, кто-то соврал, чтобы ну, для какой-то цели сказал ложь, но вы не знаете, что человек говорит ложь, чтобы утвердиться в чем-то, но это ложь, которую он сказал, она чтобы защитить эту ложь, нужно соврать больше, потом еще больше, еще больше. Я видел, и вот, и вот когда нет detective <coughs> никаких no посторонних желаний. Нет в нашей жизни даже их запаха. В этом случае наше шаранагати, оно совершенно мы можем сказать. В иначе вот этого не очень осторожны их глаза, их видение, оно чисто, они могут видеть наше сердце. И они могут понять, мы, работать, мы можем работать. пытаться спрятать, но Итак, не сможем. И это все взаимосвязано. Если, Если есть они а то шаранагати невозможно. Анагад Если шаранагати есть, анагад то. Как это, как математика. Если есть шаранагати, то у нас есть шаранагати, то это значит, что никаких посторонних желаний у нас нет. И таким образом. Если вы видите, Бхагаван говорит, если кто-то оставляет все, все они поставили нежелание и предается моим лотосным стопам. Бичигирсутоме <решивание> значит материальные люди. <решивание> а марта бессмертные. и вот багаван хочет сказать когда кто-то всем сердцем принимает прибежище у меня я Хочу что-то сделать для такого человека, что-то ценное. И я думаю, что же сделать такого для этого человека. И что значит эти слова? Когда кто-то принимает прибежище моих лотосных стоп, ищет, где же Бхагаван, когда кто-то хочет служить мне, то в этом случае я хочу сделать что-то конкретное, да что-то такого человека, что же это и объяснение, что-то существенное. И вот в Гите Бхагаван говорит: тот, тот, кто служит мне. И я могу, от, отпла хочу отпла отплатить ему. И, и вот <coughs> йоги, огияния, кармы, все они что-то делают. <coughs> Йог, йога, значит, карма, йога. Карма -йога. Через карму. Они хотят обрести связь с Бхагаваном. Те, кто совершает карму, они предлагают плоды своей, карма Бхагавану, и таким образом могут обрести связь с ним. И через гьяне через, через гьяну хотят обрести связь с Бхагаваном. Это, в общем, зовется йога. И вот гьяна-йоги, дьяна-йоги, карма-йоги. Потом аштанга-йоги и бхакти-йоги. Это наивысшая ступень Бхагаван йоги. Бхагаван, он заинтересован в бхакти, бхакти поскольку бхакти это амрита. Бхакти это амрита. Бхакти, Пред... бхакти в... в адрес лотосност. Бхагаван это настоящая амрита. И такой человек может стать подобным. Бхагавану. И... И когда преданный становится свободен от посторонних желаний, то Богован хочет сделать что-то для него. И в этом случае преданный хочет служить Боговану всем сердцем, и Богован тоже хочет что-то сделать существенное для этого преданного. И в Гите Богован говорит и вот в Гите Бхагаван говорит, что такой преданный God. может стать подобен Бхагавану, это не, не значит, что он станет Бхагаваном, как Бхагаван трансцендентен и преданный тоже может стать трансцендентным. Он может возвыситься на уровень Господа. Как Господь Апракрита, так и преданный может стать Апракрита. Что Бхагаван хочет сказать? Для йоги, гьяни, кармы, карма йоги, Бхагаван хочет дать что-то, но что-то особое Бхагаван хочет сделать для тех преданных, поскольку йоги Гьяни они не преданы на сто процентов они оставляют что-то для себя и вот все, что Бхагаван хочет сделать для йогов, Гьяне и прочих те, кто совершают йогу, гьяну, они тоже обретают силу но это сила, на отличие. другая, как Кадама Риши, он построил какое-то летательное средство, на котором они летали с Девахути. Она была настолько прекрасна, настолько аристократична, настолько комфортно, что даже полубоги завидовали. Шабари Риши, он женился на пятидесяти дочерях мандаты, с, проявил себя в этих 49 девять экспансий. И, но, когда... С помощью йогической, йогической силы, когда Бхагаван проявляет себя в бесчисленной форме, это не, не йогическая сила, как в Расалиле, это... нельзя сравнивать это с йогической силой, это отдельные йоги не могут помощью своей йоги Because много сделать, гьяни они so тоже что-то могут. Like И вот Бхагаван так или иначе дает им такие способности. Um, kind of Восемь различных вид видов йогических совершенств Бхагаван That's должен it. дать. 8 different видов, kind of main <coughs> vital cities. 10 другие... kinds of ancillary cities. 10, 10 Еще каких-то дополнительных совершенств. И там, там, есть экстракт. Вы знаете, extra, extra. Ten, 10, different различных kind of ситвиза. there. анима, лукмя, прокима, прокамо. Все различные типы. Для бхакти-йоги, это как стулан югин. Один бхакти-йоги, я имею в виду гурупарга, бхакти-йоги никогда не стремятся к йогическим совершенствам. Шила Павхупад, Бхактинутаку, Шила Пуримара, Сидар Махарадж okay. не придавали никакого значения этим сидам. That's Roka and speaking. Always rounded fully everything pure devotee Ждет чистых преданных, чтобы исполнить их желание, но преданные, они не заинтересованы в этом. Мы видели Гуру Махараджа, Шидар Махараджа. Они... Они не были привязаны ни к чему материальному, и таким образом все эти... Все эти дарма, карма, ахакама, мокша, они все стоят со служными ладонями перед чистыми преданными, готовы исполнить их всех их желания, но преданные не хотят ничего от них. И вот я начал с той шлоки, которая описывает Шилу Бхактвичар, Джаджваргаса Махараджа. Мы малые падшие души и всегда хотим сравнить себя с великими Вечнорами, а это невозможно. И мало, мало кто прославляет чистых преданных, и иногда, чего очень часто можно наблюдать, что всякие проповедники говорят большую часть о себе. Mm -hmm. Чистые ващества, они не подвержены плодам своей кармы и то, что невозможно для кармы йоги гьяне. То, что они бхагаван для чистых признаков, он готов сделать все. Это главное. И вот сейчас сила села Джаджи Агаса Он великий преданный. Он великий гауди Ачарья. И он пришел. Шили Прабхупаде внешне, хотя он наверное, вещь, вечный спутник, и он пришел к нему в 1926 году к лотосным стопам Он из арии, из браминской семьи, из семьи Панда, Сарвешва Панда. Сарвишва. Имя его было Сарвешва. Прабхупад не изменял его имя. А фамилия была Панда, это браманская семья, хотя изначально был Сари, Сариса из браманской семьи. Его дед, прадеды вот, Сарисы происходили, но отец и мать. Они жили в Миднапуре, это на границе Арисы Бенгала. Я был там и поклонился тому месту, где был Джаджаргасе Махарадж. Это д -д деревня, и вот он там родился. Но чудо случилось. Один астролог, известный астролог, он предсказал, видя гороскоп Мах Махараджа, пред предсказал, что тут ему нужно жениться. И другой Бхамачари был тоже но, у, у этого астролога, но когда Махарадж принял решение оставить дом, поскольку с самого детства он был очень разумен. No и вот он принял прибежище Штилы Прабхупада в 1926 году. И по, И по разрешению Штилы Прабхупада он начал изучать Харинамри Тавьякарон, то санскритскую грамматику. Она написана, эта, эта книга. Джива и... Джи Госуаньпад, когда писал эту книгу, он все связал с именем Бхагавана. Там все приводится, вся эта санскритская грамматика построена на именах Бхагавана. Это очень великолепная книга. И вот он изучил санскритскую грамматику и пожелания. Ишчила Прабхупады начал изучать гиту, боготам и другие шастры. И в виде вычистоту Ишчила <coughs> Прабхупад хотел занять его в служении Радагавинди в Сичитане матхи. Он был очень пунктуален, и он начал совершить служение, поскольку очень важное я хочу вам сказать, храм, я не говорю об обществе, Я хочу сказать, один храм. Вы можете содержать храм, если ваш пуджари совершенен, если ваш повар тоже совершенен, если ваша санкиртана также совершенна, если ваша проповедь тоже совершенна. Если есть какое-то какое несовершенство в санкиртане в храме, Ложные хиртаны а какие-то происходят, или пуджари, и такой, пуджари бестол бестолковый. Повар тоже если бестолковый, то все должны страдать. Не только пуджари. Поскольку повар готовит, пуджари предлагает, если они ведут себя недостойным образом, то все, кто это ест, они. То, что вот они едят, то, что предложили И под днем просада, они тоже знаете, ничего хорошего не получают. И я, к примеру, могу привести один предыдущий, в Радакунди живет. На Адакунде, это у него Баджанко И вот он отправился в Южную Индию однажды. И вот он слушал слушал мою харикатху, пытается служить, что-то делать, и mm -hmm. <coughs> и вот. И вот когда он в этом, в этом храме остановился, понял просаду, почувствовал какое-то вожделение, какое-то жжение в теле, подумал, что случилось, почему такое дурное, дурное чувство пришло. И он узнал, что этот пуджари без. А, в общем, эти бестолковые пудзари и повар занимаются непотребными делами ночью, и вот этот преданный быстро уехал с того общества, почему люди не обретают блага в таких обществах, которые вроде бы религиозные, потому что они, Гурдев, он много раз говорил, что поддерживать Гавдия можно только, если мы будем следовать тем правилам и предписаниям, которые даны Силой Прахопады и Бхакчену Такурам, Но кто уделяет им внимание? Громахарадж много раз говорил, что... Гаудиамат может существовать только тогда, когда все принципы Шила Прабхупады Бахтюна, такое, они там применяются в практической форме, иначе это не Гаудиамат получится, а какое-то общество. И что за значение этого общества? Я могу научно объяснить. Общество это мост. Вот если организовать общество из каких-то участников, если среди этих участников все одни материалисты, то общество материальное получается, но вот в случае с храмами тоже избираются какие-то эти члены этого траста, общества. Но товарищество, но вот, вот это общество само по себе значит пытаться, как чтобы эта духовная организация имела какую-то связь с материальным миром. И все преданы Матхи. <coughs> те, кто убирают храм, они тоже проповедники как. Джачарго Семахарач, он проповедник, хотя может кто-то возмутиться, что он даже на Запад не ездил, но я могу сказать в соответствии с вечером Сила Пракхупады, что он лучший из проповедников, он лучший из Пуджари. Пуджари значит его чистота, его поведение, его этикет, все должно быть идеально. Это должно быть примером для других людей, это тоже, тоже проповедь. Он совершает Харинам, он совершает кирт, он, он также при, прекрасно пел, как Шилл Шанта наш джаджа Гусея поскольку они с, они подлинные, преданные. И вот общество, значит, им такая связь, духовная организация может духовная организация она для того чтобы иметь мир к лучшему, а не меняться под воздействием материального мира. Иногда можно видеть, когда приходят люди каких-то бедных семей, но ну, не ну, бедного такого прошлого, то постоянно стремятся как-то собрать побольше денег, и это становится причиной их падения. А люди есть, приходят с какого-то аристократического прошлого. С аристократическим прошлым, то можно заметить, они не, не привязаны к деньгам, которые, в отличие от тех, которые приходят на духовную путь каких-то бедных demons? слоев населения. Uh, kind of Нельзя разделять преданных на иностранных и на there, местных. Here, И вот Джаргасе Махараджи был один, одним из лучших проповедников. Я могу заявить это с полной уверенностью и таким образом, Джаргасе Махараджи, он единственный преданный, который получил Радамантру, Гай-триот, Чулы-Прафопада. Может, мой Гурмахараш Гур тоже получил такую мантру, но я не спрашивал, а и Гурмахараш не говорил об этом. Джаджага Махараш известно точно, что он получил. И он был последний. Кто получил саньясу от Шилы Прабхупады в 1936 году? Шила Прабхупад хотел дать саньясу но Сарвешвар сказал, что в гороскопе вот, вот это, э, этот астролог знаменитый сказал, Баху -баху. что жениться Баху -баху. надо два раза причем. А Шила Прабхупад улыбнулся и все равно дал ему саньясу и сказал, посмотрим, что случится. И тогда в итоге, вот, в общем, Святого Павла Павла И после этого, и в 1936 году, 31 декабря, или по английской системе считать, 1 декабря, поскольку 1 января в бенгальской системе считается от восхода солнца, а в английской – с полуночи. Вот Чила Прахупа тоже собирался отдать Саньясу моему Махараджи, но мантру дал во сне только, физически не успел, обещание свое он исполнил, и вот После принятия саньяц, он <coughs> начал проповедовать более активно и дружил с человеком Бхахтидайта Мадхуа Гасвей Махараджем. Когда с человеком Прабхупат ушел, <coughs> в итоге наш человек Мадхуа Махарадж, с Шанта Гасвей Махарадж, Джаджай Махарадж, они вместе, но у них не было особо денег. Я тоже, я знаю. Бактида это однажды и потом не было. Раз. Раз. Вот эти благовония они подносили, даже не под дома, делили вон на этой части. Одно утром подносили, второе а в полдень, третье вечером то есть они были ну, настолько бед бедны и внешне, что даже благого ни одного не могли поднести багован, делили его на три части и таким образом. И <со> хочу сказать <со> все сиданте и вот в итоге они организовали один мат в меднапуре. Это Махарадж при, приглашает Шиман Дагоди Матх в, в, в городе Миднопуле. И в итоге, когда Шила Шанта Гасе Махарадж, он построил отдельный матх в Кешаре. Мадаф Гасе Махарадж, он тоже пост, основал отдельный матхи в различных местах. Шила Гасе Махараджа по милости Человека Павхапада Нития, с легкостью основал храма в многих городах, где было очень сложно даже дюйм земли получить, но благодаря влиянию Мадавгуса Махараджа это все происходило. И в итоге не решили отдать этот храм. На Пуре, в то время не было никакой зависти. А сейчас можно часто наблюдать всякую зависть на каждом шагу буквально. Может, ну, там была зависть, но не в таких масштабах, как сейчас. И вот Силабахида и Тамада Гусей Махараджа, Шанта Гусей Махарадж, они решили, мы должны дать, отдать этот храм под дэй Джаджа Гусей Махараджа. Вот они переписали его на Джаджа Гусей Махараджа, и Джаджа Гусей Махарадж также открыл храм в Кате. Ты тоже набери <связи> на границе Арисы. Он тоже открыл храм там. И вот Махараджи. Он был в Бхаджинанаде. Гуо Махараджи, джаджа Рогуслай Махараджи, они были в Бхаджинанаде. Но особенность, когда Рогуслай Махараджи, он был Баджана Нанди проповедовал также, и мой Гру Махарадж также, он тоже проповедовал с Шила Бхактидайта Мадхагаса Махараджа. И когда Шила Прабхупату шел по желанию Йогамая, все ученики не раз... Ехались по разным местам. Это, с одной стороны, хорошо, поскольку львы не могут жить вместе в одной пещере. Вот по, в воле Юга так произошла широкая проповедь. И таким образом, однажды, Шиладжа Джогасай Махарадж, он совершал Бхаджан в и вот Бандария пришел, поклонился Махараджа, спросил, что готовить сегодня. Поскольку нету рейса, пшеницы для бога, ничего нету. То есть нечего готовить, вот спросил, что же готовить, если ничего не было. Вчера все кончилось, риса нету, что делать. И дядя Алгуса Махарадж сказал. И идите, закройте храм, дайте ключ мне. И начните Санкиртана, воспевайте всем сердцем. И посмотрим, что случится. Я не буду просить рису Бхагавана. Моя жизнь не для того, чтобы. Просите риси и Чапати Вас Моих Визин для того, чтобы служить Бхагавана, а не просить Его о чем-то. Поэтому начинайте с анкертана. Вот в Гите такие слова приводятся. И это обещание Бхагавана, что те, кто думает обо мне, это моя природа. Я защищу все, что у них есть. И, и, дам, и дам то, что им нужно. Но мы, мы не можем, не можем занимать бхагаванное служение себе. И вот Махараш сидел, совершал санкхертану. И тем временем кто-то постучал. И кто же там? И вот они совершали киртаны, и... а тот ст стучал, а они не слышали, кто стучит. И, и когда киртан кончился, то Джаджагаса Махаш сказал, что смотрите, кто-то пришел, а то открывайте двери. И вот они открыли дверь увидели. И что кто-то прислал тележку с рисом, мудалом, маслом и всем остальным. И так же с Шидамаду и Махараджем такое случилось. Это же однажды все закончилось перед Надотсовым, в следующий день перед Аджанвастами а закончилось. И этот бандарий пришел к Мадымахараджу попросил, что не объявлял, что завтра праздник, что все приходили, поскольку ничего не осталось, сам самим есть нечего, не то, что гостей кормите от Мадагаса засмеялся и сказал, все завтра будет у нас пир, приходите, приглашайте всех знакомых. И этот э, Бандари подумал, что же делать? Меня в всем обвинять, что пригласили, а есть нечего. И and вечером после work, полуночи кто-то постучался. И приехал грузовик to -to. с uh, продуктами. Мы должны. Зависите от, от Верховного Господа, от нашего Шаранагати, от гуры ващнов, а нет каких-то материальных вещей. <сосы> вот при, приехал этот uh, грузовик <сосы> с Панжабра uh, с ги, маслом, мукой и прочими продуктами. И вот наша гурварга это не шутки. И, и вот с моим разом тоже такое произошло в Калнина перед праздником. Вот Мараш приехал на помощь, в 8 вечера спрашиваю, что же готовит, ничего нет. А Гурмахараш повторял Харинаму и сказал, что не беспокойтесь. И Это даже не 8 вечера, а 8 утра было, и потом с 8 до 9 начали люди приходить на праздник, что-то с собой приносить, и таким образом образовалось огромное количество продуктов. Но <связывая> <связывая> вот Гурмахарадж говорил, что Бхаджан — это есть их проповедь. Кто-то просит Гурмахараджа благословить его на проповедь, а Гурмахарадж часто отвечал, что за проповедь совершайте баджан сначала. Проповедь – это значит ваш характер, ваше поведение, ваши да. идеалы. А просто говорить – это не, при, не проповедь. Ну, значит, делать вначале то, о чем вы говорите. И вот Джагаса Махач, он лучший из проповедников. Он, он был знаменит за свои особые киртаны. Его кертан был настолько особ, они были очень притягательны, привлекательны. Я говорил несколько лет назад, я помню, о чем я говорил. И во Вриндаване. В Чандосараваре Сурдас. И вот он не мог ходить, и он совершал киртан. В то время был Гавадхан Талес, в еще кто-то там был. И там перед Синадхом. Он исцеделся, не совершал киртан И Синаджи пришел, он не мог видеть И вот это божество пришло и перед ним слушало киртан У меня есть фотография, карти картина этого Гопал Шинаджи сидит и слушает э, Хихтон. Богован э, любит нас, но мы не можем этого понять. Мы понимаем только какую-то материальную любовь, а не, не можем понять, насколько Богован любит нас. Если Бхагаван сам несчастлив, как он может организовать наше благо? Бхагаван очень благодатен к нам, и поэтому он организует столько хорошего для нас. Если вы встретились с Харикатхой, Шинапрахупаде, это значит, что вы встретились с Сила Пром... Правхупадой. И такой Даршин должен быть у нас, поскольку слова, трансцендентные слова Сила Правхупада, его учение, оно не отлично от него. И таким образом, если мы встречаемся с Сила Правхупадой, с его посланием, то это значит, что мы встретились с ним самим. На самом деле, Сила Джаджаргусайма Однажды он совершил киртан в Натмандире мандире в, в Матье И его... И пришел какой-то судья суда, и имел... И, и, и, и, и, и, в общем, вот занято, расписано было, все дела расписаны, вот попросил прощения, что вот ему уходить надо. И вот уже все почти сказали Харикатху от Джаджаугаса Махараджа еще не говорил, и вот этот, этот судья уже пошел к своей машине, одной ногой залез в машину, уже закрыли дверь. И тем временем Джаджоргаса Махарадж начал петь киртан. И Киртан был настолько красив, настолько привлекательный, что этот судья открыл двери своей машины, вернулся и опять сел на свое место. Все удивились, вроде уехал, вот, тот вернулся и слушал Киртон. И после этого, когда Киртон закончился, этот судья сказал, я почувствовал огромное влечение и попросил Маду Хараджа, что Махараджа, чтобы при, при, при, при, потом пригласил всех саньясибучаришь в свой дом завтра. Поскольку наши мои эти, домашние не должны иметь возможность услышать такой прекрасный киртан, чтобы их сердца изменились настолько прекрасен он. Бхактита это Дайта Махарадж. Даже Шилы Прабхупад не мог сравнить усилия Шилы Мадога Сэма Хараджа с кем-то. В его стремлении совершать Чангуру делать все для удовлетворения Гурдева. Если наш Гурда будет доволен нами, то будьте уверены, что Прабхупад говорит, если вы сможете удовлетворить своего Гурдева Садхгуру, то будьте уверены, что Бхагаван Он благословит вас. Если вы Удовлетворить эти садкуру, вот это значит, что никаких проблем больше. Попа, Сила Пабхапад Попа, говорит так, вы встретитесь с успехом в вашем бхаджине. И Сила Бхактида это Мада Гусей Махарадж, он и вот Шила Мадавгуса выполнял невозможные задачи. Next он, course. например, получил also, like, yeah? место явления Шила Прабхупады. Никто не мог, все пытались, но у всех uh, все это было безуспешно. It Только Шила Мадавгуса получил эту землю, место явления Шилы Прабхопады Бхагдисиданта Сарасвати. Однажды на Большом Собрании поскольку Мадов Махараш он приглашал братьев-боги, которые были на стороне Шилы Прабхопады, чтобы они воспевали славу Господа. Вот это было. Обычай Мадхугасай Махараджа был таков. И mm -hmm. по поводу одного праздника <связь> был, был день явления Ширапахупады. И он позвал всех братьев Боги и со сложными ладонями попросил каждого. Я <связь> Для меня э, очень сложно совершать это служение. Если вы все будете со мной, мы в сообще сможем вернуть это. Вернуть место влияния Шила Прабхупада. Он попросил об этом, но Шила Джаджар Гусема Шутя сказал. Маду Маду Ава маду, маду Маду Вот так ушло Он сказал. И это ушло из изнарисимха и вот Смаранти мой вот И вот Мадхава Госа Махараш подумал, что мой брат Боги, он благословляет меня. Если что-то чистый говорит, то Бхагаван, он... То Бхагаван он исполнит его слова, как в случае с Пахлад Махрадзе. Бхагаван пообещал. Вот, и также на Куркшатре Бхагаван такой случай произошел. И вот Питамаха Бишма засмеялся и сказал, когда он уходил из этого мира, Кришна пришел со всеми спутниками, и ему не пришли. Ты пришел ко мне, чтобы благословить меня. Это в этом твое величие. Пита Махабишма говорит, ты очень милостив, очень... И что даже ты и ты даже нарушил свое обещание, чтобы чтобы сдержать обещание Твоего преданного. И вот Прохлад Махарадж говорит, вот как в случае с Прохлад Махараджем, Прохлад ответил, что Богован, Его Господь, Он везде, и, и в там такие строки есть что Бхагаван везде и он не сказал, же чтобы доказать это. Когда Хирани разбил колонну, то с этой колонны явился на Нарисимхадыр. Это природа Бхагавана. Преданные, если они что-то хотят, это не материальное желание. Если преданные желают что-то всем сердцем, то ответственность Бхагавана чтобы исполнить Итак, это. И вот дядя Джагасима, он хотел показать что-то, и Мадагасима засмеялся и сказал, что мой старший брат Боги благословляет меня, благословление преданного, оно очень значимо, это значит, что я могу исполнить эту, эту задачу. А, большинство братьев боги Мады, были, беду, тоже, Шила, Мадыгаса Махараджа были бедны, вот у Шила, Махараджа даже старуби никогда не было в кармане. тоже потом что-то начало приходить, но в то время у них ничего не было. И все, что у них было, они хотели это пожертвовать, но все равно по сравнению тем, что сколько нужно было, это была очень-очень малая часть. И вот Мадав Гасим сказал, что если мой брат Боги благословил меня, то я, несомненно, добьюсь успеха. И, И так случилось. <къех> Мы не можем представить, какую силу имеет чистый Ващнава. <клес> И вот Мадху Гусей достиг успеха в этой миссии. И еще хочу сказать, я говорю не, не в хронологическом порядке, а как получится. И вот в то время Шила Прохопат совершил лилу читания. Мадхи. Однажды Шила Прохопат дал наставление всем преданным, то что будет дарма-саба, религиозное собрание. Дядя Джаргасе Махарадж пойдет и будет говорить, на нем утвердит Гаудья Сидданту. И вот это... Дошло до Дядя Махараджа, он подумал, что я маленький человек, как я могу говорить о таком великом собрании. И с чего узнал об этом. И вот Шила Прохопад сказал, что все равно, даже если он боится, плачет, не хочет, но все равно должен идти. Я не пошлю никого, кроме него. И вот Шила Прохопад хотел показать великолепие, его могущества, Как Шила Бонте в Госай Махарадж был за тысячи километров в Англии. Гасвай Махарадж тоже, и вот Маддар Махарадж. И вот, в общем, все его ученики, подлинные ученики, хотя они были вдалеке от него, но они имели связь с ним. И также мы можем обрести связь с Гурдевом, если мы будем преданы ему Гурдеву. Подлинный Гурдев, он никогда не бросит нас. Саддгура может даровать на милость. А тогда мы можем только тогда, когда мы готовы при, принять эту милость. И вот Махарадж недавно говорил о том, что мы должны быть способны Принять эту милость, как если идет дождь, то нужно какая-то емкость, чтобы вода туда попала. Если у нас маленькая емкость, сколько милости можно получить. Если у нас большая емкость, то больше дождевой воды, которая олицетворяет милость. В каких-то местах на, на пресной воде сложно найти. Где-то ну, это такая пресной вода не залегает, нужно глубокие скважины копать, бурлить. И таким образом, Джаджи следовал наставлениям Шри Прабхупады, хотя боялся и так овалил. И вот он пошел на то собрание и думал, что же сказать. И вот это было большое собрание, великие бандиты, ученые, люди присутствовали там. И перед ними, когда Савхапати, председатель этого собрания, дал слово представителю Шри Гауди Матха, Шри Матха, скажет что-то нам на такую-то тему о милости Гуранге. И вот он начал говорить. И после того, как его речь закончилась, мы не можем представить, что этот председатель сказал, саду, саду, саду, значит, очень хорошо, великолепно, прекрасно. Как, и вот он выразил, сказал слова благодарности и восхищения. Шилы Прабхупат, он пребывает в сердце Джаджа Огаса Махараджа, и чего же ему было бояться? Я, если чила Прабхупат находится внутри моего сердца, то кого же мне бояться, если я говорю об абсолютной истине, я не говорю что-то от себя. Я говорю послание Шилы и поэтому у нас должна быть сильная вера в нашу Гурвагу. Дядя Махарадж, в последний момент. Свою жизнь хотел увидеть их. Йога Петх. В то время там храма не было, было строение небольшое. И вот он посмотрел на чакру, на крышу Йогапитха и начал плакать. И вернулся с Майяпур в Годи Матху, он знал, что это его последний визит. Я на день его ухода более подробно расскажу об этом и он великий преданный. Мой гуру Махарадж написал большую статью о Силе Джаджаргасе Махараджи. Мой гуру Махарадж сказал, он был вели... хорошим другом в моей жизни. Однажды Джаджаргасе Махарадж доехал до храма в Калме. увидел, что Гоу Махараши совершает все служение, то, то что не, не набирает учеников, а сам все делает и также служит Шайтане э, в качестве редактора. И вот такие великие вашнавы никогда не теряют ни секунды времени. И, и в процессе этого они что успевают повторять влах Харинама, как когда, когда они все успевают. И, и тогда Джаджаргасай Махарадж с сложными ладонями, сказал, «О, брат боги, могу ли я тебе посоветовать что-то да, лучше, если вы будете делать какое-то одно служение, поскольку не будете уделять должное внимание всему, что Проха поддал вам в вот и, и занимайтесь». А вы свою энергию даете здесь и там в различные места. И мой Гурмахараджан стал очень серьезен, когда услышал это, что мой брат в Боге говорит правильные вещи, я должен следовать. Смотрите. И Гурмахараджан понял, что он может. Он подумал, что это наверняка желание Шилы Прохопады. И сказал, что я должен сконцентрироваться на Ванисеве, и с тех пор Гуру Махарашан дал другие виды служения другим, а сам приехал в читание Гаудиман, чтобы совершать Ванисеву всем сердцем. Он был главным редактором этого журнала «Читание Вани». Бесчисленные статьи он писал, опубликовал в течение всей своей жизни. И таким образом Гуру Махарадж. Он писал, что мой брат Боги, он мой лучший, мой лучший друг. И таким образом Гумахараджи сделал заключение. Я не могу говорить дальше время. Немало.